Сегодня я хочу рассказать небольшую предысторию перед тем, как перейти к действию. Вы уже все знаете, что мы очень любим китайскую кухню, а также мы очень любим средиземноморскую кухню. И в этих кухнях очень важная составляющая отводится уксусу и используется натуральные уксусы. К сожалению, в наших магазинах купить что-либо натуральное и настоящее с каждым годом становится все сложнее. Поэтому, путешествуя по миру, бывая в отпуске, мы всегда привозим с собой, помимо всего прочего, одну-две бутылочки уксуса. В наших магазинах у меня есть Два варианта, которые мы купили. Это классика из модены. Есть просто винный уксус из модены категории IGP, то есть защищенного географического наименования, места происхождения. А есть бальзамический уксус, выдержанный, густой и сладкий. Оттуда же из модены. Это, конечно, эталон. Это единственное место в мире, где изготавливается настоящий бальзамический винный уксус. И процесс этот очень долгоиграющий, сложный и требующий огромной, огромной выдержки. Однажды, будучи на отдыхе в Италии, мы поинтересовались у местных жителей, а где они берут винный уксус, который используется каждодневно. И нам рассказали, что отнюдь не в магазине. В лучшем случае в контине, где продают вино или а, готовые небольших производителей винный и бальзамический уксус. Многие готовят его сами, имея для этого винную уксусную маму. Эта мама похожа очень на привычный нам знакомый с детства чайный гриб. Ее холят, лелеют, берегут, поскольку найти хорошую винную маму очень сложно, уксусную маму. И используют для этого свое домашнее вино, либо купленное, опять же, в кантине, либо просто магазинное. Часто говорят... А, которая нам не понравилась вино, то мы и э, наливаем. Мы решили попробовать тоже, попросили друзей найти нам хорошую уксусную маму. Оказалось, что это очень непросто. Нам искали ее э, несколько месяцев задолго до нашей поездки. И ура, это произошло. Привезя домой уксусную маму, мы стали делать уксус винный самостоятельно. Если вы однажды, хотя бы из любопытства, почитаете этикетки на а, якобы винном и бальзамическом уксусе, продающимся в наших магазинах, вы очень удивитесь, что там нет ничего близкого ни к уксусу, ни к вину. В основном это обычный химический уксус, в который добавлен сахар, колер и еще масса всяких разных странных ингредиентов, которых там не должно быть. Поэтому мы вас приглашаем посмотреть, как мы делаем уксус для своего домашнего использования. Разный, просто винный и бальзамический. 1 ноября 2019 года мы залили на готовку Вино, чтобы получить уксус. Уксус наконец высветлился, а это главный показатель того, что он готов. И теперь мы часть готового уксуса поставим на изготовление бальзамического уксуса, чтобы он был слаще, приятнее, ну и разнообразил наши блюда. Чтобы приготовить бальзамический уксус, у нас есть все необходимое есть дубовая щепа он к сожалению не до бочки но есть щепа и это очень сильно выручит нас и мы решили сделать не добавив карамель или сахар а добавить натуральный продукт мед щепу необходимо подготовить для этого ее надо поварить минут 15 ну, вот мы ее кладем в воду и Варим. изменила, набухла щипа готова теперь за паночку закроем и пусть она дышит и набирает силу. Через пару месяцев встретимся, чтобы попробовать, что у нас получилось. Но ждать, может быть, придется и несколько дольше. Продолжаем делать бальзамический уксус. С того момента, как мы растворили мед в винном уксусе, прошло чуть больше двух месяцев. Посмотрим, что у нас есть на сегодняшний день. Хм. Как ни странно, никто и не рассчитывал на такой потрясающий результат. Но даже начала образовываться мама уксусная. Что-то ей, видимо, понравилось. Попробуем добыть эту капризную субстанцию она очень и очень хрупкая. Вот такая. Совсем-совсем детеныш. Для того, чтобы эта тоненькая пленочка превратилась в полноценную маму и стала плодоносить, нужно ей создать благоприятную среду. Самая благоприятная для нее среда – это хорошее качественное вино. Поэтому мы обязательно попробуем ее вырастить и дать ее крепнуть. И найдем хорошего вина. Для меня это приятная неожиданность. Это такой бонус. Поэтому попытаться нужно ее получить всю. Наверняка там что-то еще есть внизу. Ага, начинает падавать она очень капризная девушка вот на дне банки остались чипсы дубовые и веточка можжевельника и вот то что я не смогла собрать ложкой очень и очень маленькая неженка Ну вот, ставим выпаривать. Чтобы был более насыщенный, концентрированный вкус и больше сладости, необходимо его сделать гуще, слаще путем термической. Обработки. Все любят разные уксусы, кто-то погуще и послаще, кто-то более легкие, в зависимости от того, какие привычки в питании. Поэтому термическая обработка должна быть у каждого своя, именно исходя из своего вкуса и привычек. Это вино без диоксида серы и без химических консервантов. Поэтому мы сейчас вот такую маленькую баночку немножко нальем, положим туда маму и будем ждать, когда она крепнет. А тем временем наш уксус закипает. Я надеюсь, что он немножко высветлится выкипит, выпарится и примет ту концентрацию, которую любим мы. вот кипит надо убавить сделать медленный огонь чтобы оно не выкипало активно и не плескалось. а теперь надо очень и очень аккуратно ее туда погрузить уже подсохло ну как без пчел-то для них тут праздник такой. Ну вот, будем ждать. Сейчас попробуем. Мне кажется, готово. Выкипела чуть не половина. Дальше нельзя, а то будет слишком мало. Очень вкусно, но ядрёно. Ну у меня нет пока красивых баночек маленьких, чтобы бутилировать. Пусть постоит здесь. Но зато долгожданный момент приготовления вкусного салата уже настал. Луксуса не стесняйтесь, он не испортит, а лук замаринует прекрасно. Такой лук можно и так есть. А, а аромат какой? Офигенный! Это у меня итальянский цикорий это Листья свеклы и листья дайкона. Все в салат пойдет. Теперь красавица руккола. А мне так даже холодно. Шестнадцать градусов в июле днем. То холодно а еще мне нравится добавлять апельсин салат нарядный и необычный красота очень мягкий и его просто чуть-чуть мельче сделать. А еще мне здесь волшебная коробочка с ароматами. Базилик, кинза. Тоже туда. Цветочки тоже делают салат нарядный. А аромат обалденный. Сейчас все перемешаем. И вы увидите, какой он нарядный. Жаль, не услышите, какой ароматный. Теперь немного посолим, поскольку будет брынза, поэтому соли много не надо. Ну, вот остатки брынзы. Сверху. И несколько цветочков для красоты. Вот мой салат получился, я думаю, замечательный. Это любой гарнир к любому блюду. Хоть к жареным овощам, хоть к мясу, хоть к рыбе. Мы пойдем пробовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Какой салат делаете вы?